Мы делаем видеофиксацию, собираем любым способом информацию, передаем любым способом. Да, а теперь давайте, наверное, объяснительно ну, будем писать. Это избирательная комиссия. Избирательная комиссия, председатель. Как она формирует из списка Пожалуйста, граждан СССР Я вам списки? Вопрос, что глава, глава администрации да. на основании официальной да. технической... Глава и администрации да. формирует списки, из, списки. Да. из граждан СССР, да? да? Нет, граждан Российской Федерации. У нас нет граждан Российской Федерации. Вы можете отвечать на вопрос Андрей, вы да? Инспектор Росударственной Народной Чрезвычайной Комиссии Верховного Совета СССР, Томбовский область. Фомин Александр Владимирович. А можно Ваш документ? Без комментариев. А документ, ваш? Да. Документики я Вам не обязан предъявлять. А, да. И без комментариев. Хорошо. Никаких мы документов. тоже без комментариев и без документов. Мы и Вам ничего без не будем представлять. И без да. документов. Но мы же не к Вам пришли. Вы нас пригласите, мы придем и покажем документы, и в звонку поговорим обязательно. Мы к Вам сегодня хотели прийти тоже. Только с моим... Да, да. и задать вопрос. И да. Что нас снимают Задать вопрос. Наконец. Как вы очутились в коммерческом фильме США? Не а не это не уже мы вам не обязаны не Андрей, да, картинку сделать. Ну плохо это посмотреть. Посмотрите. Да, посмотрите. посмотрите. Я вас уверяю, вы будете а очень фотографически. Да. Да. И вы будете сегодня да, смотреть. Спасибо. Только имейте в виду, что без Знаете, сколько? Согласия, вы знаете, не сколько меня господина Горкого просмотрел? И тем более Семь а тысяч человек Звездные пока. А. И вы на нас ввиду, суд подадите? Вы на нас суд подадите? А что вы испугались? Скажите, пожалуйста. Види, Просто вы не спрашивали. Вы же на службе, правда? Я вам не давала согласия на съемку. А, мы, мы, мы, нам не надо ваше согласие. Ворвались в мой кабинет. Мы не Мы ворвались. Ворвались. вас спросили. вас Мы вас спросили из кабинета выйти, вы его не пригласили. Зачем? вы согласились. Вы нас пригласили сейчас. Да. Да. да, это ну, все хорошо. будет представлено, правда, на этом уровне. все все покажите, ничего не вырезайте. У вас какие-то есть вопросы к избирательной комиссии города Машамска? У нас есть вопросы. 12 раз задаю вопрос. Еще да. раз задать вопрос, всей, который в моей раз. компетенции. Да. компетенции. Да. Как вы, председатель избирательной комиссии, да. формируете из граждан СССР бюллетени избирательные? Еще раз вам объясняю. Мы действуем. Избирательная комиссия Российской Федерации действует на основании законов, федерального закона. Сейчас я вам его покажу. 67 угу. Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме. Таким образом, все в соответствии с законом, Наверное, ну, не Закон нелегитимен. Все ваш. в соответствии с этим. А это уже не в моей компетенции вопроса. По легитимности закона будьте добры, обращайтесь в необходимый Вы органы. исполнитель. У вас есть Хорошо. вопросы конкретно При ко мне? Пресс-сотрудники, да. Лидия Николаевна Холодная, сейчас я нам прошу, показывает заверенную копию этого документа, а именно 67-й ФЗ. о избирателе. Пожалуйста. Зачем я вам должна показывать заверенную да, копию? Вот начинается. У нас главная документ, а с вас, у вас, вы их отсутствует. Как я могу вам показать заверенную копию? И Но почему я вам должна да. показывать вот, вот Желательно нотариально. Вопрос, нотариально. Я документы. не собираюсь вам... Копию закона показывать. А про что вы существует говорите тогда? Закон федеральный. федеральный закон. Да. Ну дайте мне его. Дали вам так закон? Нет, да, с, это с подписью нет, и заверенным отрядным желательно. Да я, я его собираюсь, а не собираюсь вам ни с каким подписью его давать. Ну вот видите, а как какой, какой она закон исполняет? Можете. На одном законе. Распада. Нет, вот другом. Я куда-то делся. Физы фэ шестьдесят Даже другом. на Должно Стали не. Физы шестьдесят 67 -м. Подписывай да, непонятный тем, в пункте. А, все, Пункты можно нет, не нести, вот Сейчас я не скажу. Федеральный закон, номер 60, свет не нести. Так, что? где подпись? Покажите, пожалуйста. Все, пока. Я не вот, да. Что вот, вы напечатали, где-то? На его... мы работаем? У вас есть еще вопросы? Нет, мне уже подпись. Добры, кто его вам дал. Кабинет. Кто вам дал это вопрос? Вы закон? меня отвлекаете от работы. Мы вот не покинем, вопрос, мы сейчас будем давать работы. объяснение видите, сотрудникам. У меня стол за вами работы. У меня выбор на носу. Ну так у вас мы вышли... есть -то вопросы? И тогда к сотрудникам. Существует. Вопрос к сотрудникам, пожалуйста. К каким к сотрудникам? Вот. вот. Да и Причем тут сотрудники Росгвардии? Вы ко мне пришли. Покиньте мой кабинет. Так, заявление. Это как я это принимается? Вопросы по да. существу, ну, пожалуйста. Для да. Сбор доказательств. Вы сейчас все дадите объяснение, какие у вас претензии, в чем мы защиты. Что вам, Лед Николаев? Вам Ледни Павловин показал Вы... закон, И вот на закон которого мы Ваш здесь Евгений да. Владимир был первым. Вот давайте мы с вас начнем. А потом также давайте. всех опросим. Давайте. Да, но ну мы хотели вот Лидия Николаевич, чтобы дала первая. Что я вам должна дать хотите. первое? Да, значит, смотрите, объясняю ситуацию. Да. Это уже было в пенсионном фонде. Значит, мы вам, как граждане с другой юрисдикции, мы вам никаких объяснений давать не будем. А право порядок мы требуем навести, вот она, гражданин РФ, с ним взять объяснение. Угу. Да. Вы нам только распишите, что вы отказываетесь в 51 статье. Нет, я не, я не, не буду продаж. расписываться ничего. Никто, да? Ваш, ваш я товар, не буду. Же же не да, будет. но мы будем до конца, пока вы дадите нет, объяснение, будет. возьмете с ней, и потом по до свидания. Какие С вас. Обязательно. Короче, вы же говоря, гражданин РФ. Покиньте кабинет, Немедленно. Нет, да. нет. Мы, мы не медленно. Мы все не до конца ожидали. доведем. Все доведется до логического заключения. Я еще на вас подам в суд за то, что вы смешаете проведению, как бы с подготовкой Прекрасно. к выборам. Вы, да, вы пока изучаете вот это вот. Мне не надо, я даже эти документы Изучайте. не буду. Вот Изучайте, это все пожалуйста. как раз, в отличие от закон, Изучайте. который изготовлен в официальной типографии, вот это все фильтр на право. Да, вот так и говорите, в типографии, где подпись, подпись где, да где? дайте где? подпись, где? кто пожалуйста. вам пожалуйста. его дал, кто вам дал его. У вас может это подтвердить, вот это все, вот печать, видите? Ах, печать, да. понятно, да. хорошо, все с вами ясно, холодно или не холодно? А вообще лучше, конечно, в письменном виде, и сложите свои претензии, как вы это уже делали раньше. Да я от вас уже получал в письменном виде, в письменном вы виде такую ахинею написали, а еще что лучше, ужас. опять позвоните ужас. в Стамбул. вам да. опять там подтвердят. Я уже звонил, я, я уже звонил. Ну, значит, я вас позвоните, 27-го, 66 ага. Раз вас и Тамбовские, как говорится, не устраивают ответ, позвоните. Почему? Комариров мне сказал все. Не звоните, сказал. Вы гражданин насы. Придите, Станция... давайте пообщаемся. Станция... Да Станция... я не буду решать. Нашел да. да. это не получится. Ставьте вежливо, А то что он снимает, все потошьи будет в интернете. Заставьте его прекратить снимать. Я почему бы оно тут сводить персональные данные, сводить, чтобы все остальные ему выплачивать мне, понимаешь? Следни колом против. Ссылку на закон. Она где? А в спальной данный. комнате или на службе в администрации? Я не обязана в данном случае деньги. давать а? свои мы персональные мы можем, данные. У себя. Ну хорошо, я вот так закрою, пожалуйста. Нет, так не нет, нет. Или прекращать съемку, иначе мы будем объясним. А хорошо, ладно, персональные данные. Как избирать официальность так как я совершаю бесступени, так не как, не как не я, угодно, я неправильно формирую списки избирателей угоду, и вообще как бы заполню. я уверен, да. что. Правильно я должен. Слушай, не моих, это Верховный Совет, это серьезно, высший орган государства. А там. Обуз, и на 275. Украинское РФ, 64. Украинское А статья расстрелянная, кстати. Торговая фирма Российской Федерации... Лидия Николаевна, ну вы не бойтесь, вы а вас не бойтесь. Ах, вы меня не тронете, а, что... а, а вот закон вот, РСССР... Вот, вот, там серьезность, так Там, там трибунал работает быстро, очень. Ну, знаете, наверное, всех, кто внутри стреляется. А, всех не дает. Мы не стреляем, не можем. У нас нет пулеметов и этих мотоциклетов, нет. И начать с себя надо. Так мы начали с себя. Мы с себя и начали. Через скажем, можно делать, можно делать. В новом вы обводить это в новом как но он государственный. если восстановится это СССР, то нужно обводить. Да. СССР не надо восстанавливать, он, он был и всегда есть. Сейчас обязательно, обязательно. Я да. да. да. вас ценю лет леника... не Я ценю вас. На... вас... На... На... А, припасую, а... а как же вы думаете, послотую, всех сражаться. героев должны знать люди? А, а, это лучше, знаю. Я еще, а да. это в стране будут знать. Знаете, сколько просмотров? Гуркова, знаешь, сколько просмотров? Благодаря мне Я уже знаю, какие слова вы говорите даже. Кстати, господа правоохранители, значит, и Ермаченко Юрий Александрович, и Илюшину Андрею Николаевичу говорил, вы о законе полиции, закон говорит, что вы должны знать Конституцию РФ, понимаете, 27 -я статья, вот я запомнил, и вы должны знать, что 29.4 нам разрешает вести съемки, не надо задавать вопросы в лупах. Так. Нет, мы всегда да. спрашиваем. Вообще-то, знаете, когда приходит сюда, вот ему необходимо не было позвонить и сходить в ВИДУ, можно запрещено. к вам, мы, мы сегодня не придем, не у нас не конкретный не вопрос. Не Вы пришли в мое не рабочее не время. Причем я сейчас рабочее время, работу совмещаю еще с работой по подготовке к выборам. Ну как вы официальным лицам да, говорите такое, не я Лидия я Николаевна? Я, государственные служащие, но я без приглашения ни к кому, ни к голове, ни к кому-либо официальному лицу не могу прийти. Я должна согласовать. Для а вас только, эксклюзивно. Хочешь вы почитать? Вы в кабинет и начали снимать Нет. меня. Так вы же нас согласны. пропустили да. спокойно. Вези, Пожалуйста, мы проходите. Согласны, мы бы не открыли, да. Не надо. Нет. Но нет. Но я знаю, если я не захочу, чтобы ко мне позвонили, то мне никто не зайдет. Не мы, открыли, мы вы, вы предложили не сесть, а есть. Ну я ж не думал, что вы настолько надолго мне отнимете время. Вы вопрос одно дело, да. вы задавите вопрос, который был бы в моей компетенции, а вы пришли с вопросами, с вопросами, с вопросами не по существу. Ну как же не по существу? ни моей работы в администрации, не касается выборов именно, которые нам представляют. Так вы, вы избирательные комиссии а, в городе назначаете? И как вы да, гражданство по присваиваете? Не комиссия да, формирует да, списки, да. статистики Глава администрации Возь на основании сведений в из официальных из источников. Ну, вот в третий интерес. раз он ответил. Очень интересно. Как это, глава администрации, администрации может давать гражданство? Угу. Вот да, она подтверждает в пары, свои слова. За единственное конкретное действие. Фамилия имя... Да, на да, рождение да. проживания, Это не места, да. да? ну, не места прописки, а место проживания да, фактическое, родное, родное. <связь> <связь> Николай Викторович Ворохин. Сейчас... Вы Владимир Кимовичем потом, да, все дадите. Да, я напишу, да. Угу, да. Впоследствии, да? Да, ну все, Ермаченко на да, столе да, он. Нет, я... Да, Нет, это я все я забираю. Вот. Смотрите, прозвольте. Это все прячем к материал. Это мы, мы принесли, да, это заверенной банк, печатью. Заверенной печатью. Можете проверять, да. А вот то, что она отказалась, это уже вопрос. Вы должны исследовать его. Потому что официальное лицо на службе, и она вот так ведет. Мы же к вам не в спальне пришли, правильно, Николай? вы уже мне это пригласили? Да это совсем другое. Я тогда не был назначен. Сейчас я назначен. Понимаете? Все четко. Еще раз поговорим. Даже сотрудники полиции снимают. Единственное, будет. против, чтобы лицо не да. снимали. А, у -у -у. Владимир, Владимир Старин, Да, спасибо. Да. Спасибо, а до свидания. Все, все уходим.